Прямо сейчас. Все не формалы 80-х. Палки, уходь! Не понял? Он имел в виду добрый день. А, ну я понял, понял. Добрый день. Цветные ракезы, выбритые виски. Пусть меня задавят танком, все равно умру я панком. Неформальные течения советской молодежи были настолько яркими, что их невозможно было перепутать. Вот, например. Сразу видно: Любера, крепкие бицепсы и любовь к спорту. В отличие от панков-западников, это неформалы-почвники. В темном переулке с ними лучше не встречаться. Хеви металл. Хеви металл, дядя! Тяжелый металл! А, понял, понял. Поклонники тяжелого рока, прикид в шипах и заклепках пальцы козой, металлисты.